тормози, красавчик! Ох, нихуя, ёб-то! Вот это мачо просто, брат! Ты здорово, здравствуйте. Здравствуйте. здорово, красавчик! Чё, чем занят? Да, вот... Да, вот. Просту простуду, да, перцовку, перцовку, перцовку с тобой Ничего себе! Yeah. А чё один? А я пью-пью. В лечебных целях знаешь, рюмка водки с медом помогает. Там еще перца надо. Там еще Вот три стопки с медом вообще охуенно. Да, да. Да? Ну, я вот, я да. В магазине по всей хорошее. Ну это лучше просто обычную водку, три стопки с медом и все, и огонь не спать. У меня, так сожаление. к сожалению, нет. Жалко, жалко, брат. Да. Привет. Нам братьев подошел. Да. А вы где парни находитесь? А вы где парни находитесь? В Москве а ты. Я новый Ладоги. Я новая Ладога, не не знаю, там город здесь. А, я знаю Ладога, да. Ты что, репер? Не, не я не, не, не понимаю. Не я. Не а что наряд? Не понимаю. Вы. Что, я? что я? Наряд такой, говорю, что у тебя? Да, ну У, меня... у был вряд ли У был нет. У Знаешь, такой был такое. Да, было... У репера было место такое. Да, это было... А ты чисто такой матч, да, моим да, вся да, храня. А что тут сидишь вообще? Я говорю, пока пока пешков начинает с армиизмом, я в... не на открыл. <говор faço> А, я понял, ты, говоришь, педант такой. Шокосов, шокосов, шокосов, пропортирующих, пропортирующих, пропортирующих, пропортирующих. Раз, ну давай, братья, здоровье тебя, счастье, любви. Спасибо, с наступающим, Ну, так же, так же взаимно. люди из Москвы,